Приветствую вас, водолечики. Сегодня мы будем смотреть, что будет происходить в вашей жизни в период с 19 декабря по 28 января, поскольку именно в это время ретроградная Венера будет двигаться, ну, во-первых, в время ретроградной Венеры, и двигаться она будет по вашему 12-му дому различных тайн тайн, тайных сделок, каких-то решений, связанных с заведениями закрытого типа. Также это еще тема эмиграции, дальних переездов. Ну, в общем-то, здесь тайные друзья, то есть любые ваши тайны, какие есть в жизни, вот здесь у вас будут какие-то интересные решения. Поскольку часть этого периода с 26 по 6 января будет занята тем, что Венера будет находиться в обнимочку с Плутоном, а Плутон непосредственно связан с энергией трансформации, с энергией перерождения, с коллективными финансами, вообще любыми коллективными вопросами, вопросами наследства в том числе, то здесь, конечно же, трансформационные вопросы коснутся ваших тайных дел. Что-то вы пересмотрите, что-то вы переосмыслите для себя и как-то, знаете, примите решение немножечко нестандартное для вас. Ну, например... Если у вас раньше был какой-то постоянный тайный источник доходов, вот здесь вы что-то переиграете, вплоть до того, что либо вы от него откажетесь, либо вы его трансформируете, а возможно, может быть, вы измените отношение к этому источнику доходов. Если это были какие-либо ну, тайные отношения, то здесь возможны перемены, вплоть до расставания в этом периоде и принятие решения о других ценностях у вас в жизни. Ну и плюс здесь еще, возможно, знаете, какие-то крупные финансовые поступления. То есть если они имели некий тайный характер, то здесь может быть благоприятный период, чтобы продолжить получать из этого источника эти поступления. Еще интересная тема для тех, кто, например, занимается вопросами здоровья, работает в медицине, пенициарной службе, ну, например, где-то находится в местах лишения свободы. Вот здесь тоже могут быть интересные преобразования. Решение преобразования причем в вашу пользу. Для тех, кто, возможно, планирует переезды, иммиграцию, здесь очень выгодное решение. Здесь, если было что-то отложено когда-то, то, наконец, для вас наступает период, когда это свершится. Причем по срокам, как мне кажется, это, скорее всего, будет ну, первая половина января. Ну, собственно, давайте посмотрим на... С чем встречает вас этот период? 19 декабря связано с лунным затмением в знаке Зодиака Близнецы. Поскольку здесь у нас будет находиться Лилит, Лилит, она, знаете, точка искушения. Она обычно <coughs> дает ну, знаете, такие хаос, нарушение в информационном пространстве. И именно в этот день до часов 11 Нежелательно, это будет воскресенье Нежелательно планировать дорогу Какие-то важные встречи ну, Лучше выспаться В самом простом варианте Потому что возможны Какие-то неожиданные поломки По независимым от вас обстоятельствам Задержки чего-то Задержки рейсов переносы ну, В общем-то такое дело Еще Очень интересный аспект Который вас ожидает это с двадцать шестого по седьмое января. Так, проверяю, да, с 26 по 7 января Венера будет образовывать, видите, тут рядышком и Венера, и Меркурий будет находиться в этом соединении, все в Козероге. Вообще такой Козерожный, Козерожный, Козерожный будет этот период, тем более, что еще и Солнце входит с 21 числа в Козерог, время наступает для Козерогов. Очень интересно для их развития. А для вас это, видите, тема 12 дома. Всего тайного. Кстати, это еще период разобраться с какими-то внутренними комплексами, страхами. Может быть, время походить к психологу, для кого это актуально. Заняться лечением каких-то своих старых хронических болезней. То есть, обратить внимание на, все, на то, что у вас внутри скрыто. Как в прямом, так и в переносном смысле. Теперь поскольку Венера будет формировать благоприятный аспект к Нептуну, Нептун у вас непосредственно будет связан со сферой денюшек, то в этот период есть шанс получить очень хорошие деньги то есть если вы планируете там у кого-то что-то попросить или на что-то рассчитываете или хотите получить то вот вот в это время с 26 января после извините декабря по 7 января есть шанс получить денежки от своих каких-то тайных покровителей либо старых проверенных тайных источников также это время благоприятное для переезда, но и в том, для поездок, переезда, но в том случае, если вы давно это планировали. Далее, с 29 числа Юпитер станет, очень, станет в знак Рыбы. И очень интересен тем, что он попадает в ваш дом финансов. Здесь он очень силен, он управляет этим знаком. И он пробудет в этом знаке где-то приблизительно до 11 мая. И будет помогать вам, помогать вам и вашим денежкам. Ну, я так думаю, что максимально вы его прочувствуете, наверное, уже весной. Так, раз, два, три, четыре. Да, то есть где-то весной у вас могут увеличиться расходы, а может быть, наоборот, даже... Ну, здесь не просто расходы, а что-то приятное, вложение, связанное с недвижимостью, с вложением, связанное с вашей семьей, с вашими близкими. Здесь будет приятные события. Так, а пока, а пока Юпитер во втором доме, это всегда очень хорошо. Но не переоценивайте свои возможности. Будьте осторожнее с тратами. Как бы вам не хотелось потратить все направо-налево, но все же будьте осторожны. С 7 января по 10. Обратите внимание на вот этот вот, видите, ТАО-квадрат. Видите, какой он такой страшный, напряженный, прям неприятный. У вас здесь все это дело может коснуться финансовых крупных расходов. Ну, понятно, что это праздники, но вот почему-то попадает именно в эти три дня. Ну Максимально будьте внимательны, так, раз, два, три, четыре, пять. Здесь зона детей, смотрите... Может быть, какие-то неожиданные расходы на детей. Ну, в самом простом случае, это у вас могут дети выклинчить что-то очень дорогое. Расходы на любимых, на дорогих вам людей. Ну, в общем-то, эти, эти дни могут ударить вам здорово по карману. Не переоценивайте свои возможности. Так, с какого еще у нас там по-моему с да, я еще пропустила 2 января будет новолуние в Козероге это время для того, чтобы что-то планировать новенькое по 12 дому, также эта тема еще касается и карьеры. Но дело в том, что пока ретроградная Венера вообще по. Она как бы вопросам карьеры не мешает. Единственное, что это еще праздники, но если у вас там уже есть какие-то договоренности, то можете начинать. Тем более, что с 14 января Венера становится не Венера, а Меркурий становится ретроградным. И будет ретроградным до 4 февраля если я не ошибаюсь ну, давайте сейчас я посмотрю да, вот он, он до, до 25 он будет находиться в Водолеи. с 26 он переходит в Козерог 4 февраля он становится директным прямым из Козерога потом постепенно выходит в Водолее Меркурий у нас связан с коммуникациями, обменом информацией, дорогами, путешествиями, ну, вообще любыми договоренностями, учитывая, что он с 14 числа у нас ретро, то это говорит о том, что вам в этот период будет хотеться вернуться к прошлому, будете заострять свое внимание на желание встретиться со своими друзьями, может быть, с родственниками, с теми, с кого вы давно хорошо знаете, ну, и учитывая, что он будет в в ретроградном движении аж до 4 февраля, то многих из вас, он большинство из вас застанет в день рождения. Это уже указывает на то, что для многих из вас ваш личный следующий год, он будет скорее всего связан с основным общением с людьми из прошлого, ну и с делами из прошлого. То есть, то, что вы успеете наработать, с чем вы останетесь на момент своего дня рождения, то с этим вы уже будете проводить весь свой ближайший следующий год. Также это поездки домой, поездки в какие-то старые места, где вы были давно, в старые воспоминания то есть возврат к прошлому, к прошлым вопросам. И, и, и что тут еще у нас интересного? С этого же 14, так, с 14 числа здесь еще и Меркурий. Так, здесь не только Меркурий. Да, он формирует еще, по-моему, отрицательный аспект к Урану. Вот он, видите, квадрат. Квадрат у вас этот формируется к дому семьи, к недвижимости. То есть, возможно, какие-то не очень приятные события. Ну, скорее всего, они могут быть связаны с упрямством, это конфликтный аспект Такое революционное желание отстоять свои права Желание сделать так, чтобы было по-вашему Ну, наверное, вы будете немножко как-то тиранить, тиранить свою семью Вот хочу, чтобы было по-моему, а может быть, будет желание ну, куда-то слизнуть, Где-то отдохнуть, куда-то съездить Уйти от обязанностей, своих прямых семейных обязанностей тем также здесь помогать вам будет, ну не так же, а слава Богу, что здесь Венера в очень хорошем положении, она будет образовывать тригончик, это благоприятный аспект к этому же Урану. На самом деле, если бы была Венера прямая, я бы сказала, что это прям супер период для того, чтобы знакомиться, делать различные финансовые крупные вложения, но, но она все-таки ретроградная. Ну, Если вы давно готовились к каким-то событиям, то можно. Они будут удачными. А если это спонтанно, то не стоит. Дело в том, что Венера отвечает за наши чувства за прекрасного. И если вы на периоде ее ретроградности ну, например, купите какую-то вещь, которая вам понравится, то после того, как Венера станет прямой, вы в этой вещи разочаруетесь. Она у вас просто будет валяться, ненужной. Поэтому не спешите покупать что-то очень дорогое, красивое, тем более еще и что-либо изменять кардинально в своей внешности. Подождите, подождите до э, какого там до 6... Там даже не до 6, а до 28 января. 6 марта это она уже просто полностью выйдет из козерога, но она мешать никак не будет. Кстати, именно с 6 марта для вас начнется период наибольшей активности. А пока занимаемся тем, работаем с тем, что есть. Так, с первой частью мы закончили. Сейчас переходим к следующей части нашего прогноза. Так, водолечки. Давайте посмотрим, теперь что нам подскажет система Таро. Как дополнительный источник информации о близлежащих событиях в вашей жизни. Ну, давайте посмотрим, как будут вас воспринимать окружающие. Как людьми, очень легкими, в принципе, вам супер подходит это описание, очень легко, свободно будете общаться со всеми, ну, так человека, которого, ну, никаких особых проблем нет, можно сказать, хорошо, как будет у вас обстоять дела с материальной сферы Ну, здесь карта вообще показывает Такое, знаете, достаточно гармоничное Решение вопросов Возможно, получение финансов из двух источников А также через Своих партнеров ну, Людей которых, или любимых Ну, я смотрю, что Вот я достала уточняющую карту Да, действительно, здесь парная карта То есть я бы сказала, что Финансовая сфера у вас будет Достаточно приятная То есть будут поступления от разных источников В том числе от людей, которыми вы как-то близки эмоционально Что же касается работы То здесь, я смотрю, вы находитесь в определенной защите Как-то вы что-то, что-то вы не хотите вы работать, Хотите отдохнуть Что-то вы притормаживаете ну, наверное, вы находитесь в режиме ожидания, ожидания каких-либо новостей. Хорошо, что у вас в принципе в карьере? Ну, знаете, какое-то у вас тяжелое положение, может быть, кто-то из вас уже нацелен на смену, место работы, что-то хочет изменить, поменять. Что-то хочет поменять, да. Ну, я могу сказать, что вы рассчитываете на победу. И, скорее всего, что вы ее получите, эту победу. Особенно здесь ситуация благоприятна для тех, кто решил сменить сферу деятельности, поменять свою работу. Ну, не просто работу, как-то так с целью э, улучшить свой статус. Вот так вот поднять свой статус. Хорошо, как обстоят у вас дела в доме? В семье но здесь у вас дороги дороги что-то вы ищете куда-то вы передвигаетесь возможны обновления ну, да здесь дороги явно идут с целью вот видите выпить закусить приятно провести время получить удовольствие в компании интересных людей с которыми вы мной хорошо знакомы корпоративы праздники и так далее что же касается любовных взаимоотношений давайте посмотрим так Здесь Ну, для девочек Король, ну, кстати, сегодня постоянно Мне как-то проигрывается Король пентаклей. это телец э, Диаван или козерог. Еще это может быть просто мужчина При деньгах такой основательный Возможно, он связан с некой руководящей должностью Тут человек Имеет определенный статус Положение твердо стоит на ногах Такой неспешный он не, не совсем вам такой человек подходит Конечно же, но тут похоже, что это человек связан с семьей. И, и, и, и, знаете, как будто бы он немножечко как-то самоустравняется от вас. Может быть, здесь конфликт, что ли, будет, какой-либо отказ от чего-то. Вот, ну, видите, это словно, не, вернее, не так, а вот так. Это может считаться как отказ типа от семьи, отказ, нежелание выполнять свои обязательства. Но вот как-то так это проигрывается. Хорошо. Может быть, вы с кем-то о чем-то договоритесь, а он откажется, не захочет что-то делать в стенах вашей семьи, вашего дома. Хорошо. Что в любви вообще у вас будет происходить? Ну, здесь какие-то новые планы, обновления, что-то новенькое. Давайте уточним. Ну здесь указание больше идет на тайну, на тайну и такое неспешное продолжение. Кстати, давайте посмотрим вообще возможно ли у вас что-то возникновение новенького или возобновление хорошо забытого старого. Так, так, так. Ну здесь только лишь что-то такое вяло текущее, давнее из прошлого. И опять идет указание на какой-то земной знак. Ровно сейчас ровно нет общения с этим человеком. Но я могу сказать, что что что что здесь что-то связано с творческой финансовой реализацией. Итак, так, здесь пошло уже женская, женская энергия. Но здесь, наверное, для мужчины она все-таки в большей степени. Была ссора. Была очень важна женщина в вашей жизни. Произошла с ней какая-то кардинальная ссора. Вы с ней сейчас не общаетесь. Но этот человек очень важен для вас. Если же вы девочка, то я могу вам сказать, что какой-то ваш конфликт спровоцировал потерю финансов. С кем-то конфликт. Теперь вы недополучается обратите внимание на ту руку которая вас кормит хорошо а что вообще у вас в, в вашей тайной сфере жизни что у вас там с тайнами будет происходить тайны ну, здесь дьявол ну дьявол это значит все останется так как есть. сфера искушения что вас искушают ну, секс страсть ну, здесь, конечно же, больше есть указания на то, что, возможны какие-то тайные взаимоотношения с человеком, который так же, как и вы, если вы, например, женат или замужем, связан какими-либо официальными узами. А еще здесь есть желание. Желание. Если отсутствует первый вариант, то тогда тут идет второй. Возможно, желание получить какую-то очень важную работу и вы направляете туда все свои силы, вы договариваетесь вы очень сильно хотите получить место в некой крупной компании вы включаете всю свою ну, всю свою энергию, задействуете для того, чтобы добиться этой должности всю свою харизму договариваетесь, вам нужна эта крупная компания, очень срочно вы туда хотите, вас, ну и шансы что попадете теперь что касается вашего здоровья давайте посмотрим по здоровью что у водолейчиков будет в ближайший месяц ну здесь осторожно с алкоголем ну, вот такое вот ну со всякими э, этими препаратами которые изменяют сознание Ну вот так вроде ничего не должно быть да вот я уточнила видите ну, сами по себе две карты означают. Не переедайте, не перепивайте. Все будет хорошо. Теперь, что ожидает водолеев, путешественников, которые хотят куда-то съездить? Фу! Обязательно езжайте. Супер! Поездка придет очень хорошо и очень удачно. Останетесь довольны. Прям вообще шикарное сочетание. Останетесь очень довольны. Особенно, если она у вас будет как подарок. Так, теперь еще... Так, осталось свет. Да, свет надо посмотреть. Какой будет основной свет для представителей знака Зодиака, Водолей на ближайший месяц. Что-то вам нужно скосить. Так, давайте проверим. Что? Что? Ой, тут у вас конфликт. Конфликт. Смотрите, я думаю, что нужно освободиться от некой соперницы. Это первый вариант. Кому-то. Или, может быть, освободиться от женщины такой скандальной. То есть уехать от нее. Может быть, уйти от какого-то конфликта. А еще это может означать справиться с болезнью. То есть нужно заняться своим здоровьем. И здесь есть необходимость... Я вижу, что у многих из вас очень сильно волнуют финансы. Знаете, вот знаете здесь как вот дословно найти деньги на дом, найти деньги для семьи, найти деньги на семью для семьи, для чего-то, чтобы купить в дом, в семью, вот что-то вас прямо с семьей очень сильно прям кричит. Но для этого нужно разрешить некий конфликт с женщиной. Что-то с нужно разрешить. Кто-то мешает вам. Ну, тоже такое возможно. Ну или кто-то приболел. С чьей-то болезнью. Может быть с какой-то больной женщиной. Нужно что-то решить. Ну я думаю, что каждый узнает свою ситуацию. Если такое существует. Ну а на сегодня наш прогноз закончен. Благодарю вас за вашу поддержку. Лайки, комментарии. Пожалуйста, поддерживайте меня. Это меня вдохновляет заряжает. И помните, что я всегда, когда смотрю, когда делаю прогнозы для вас, то я использую вашу коллективную энергию. Все, кто ко мне хоть когда-либо обращался, я всех вас мысленно в этот момент вспоминаю. Ну и до встречи в следующих прогнозах. Желаю вам прекрасного ближайшего месяца.